Привет всем любителям числовых лотерей, меня зовут Сергей и я как обычно представляю команду лотерейного аналитического сервиса Epicurica. Сегодня мы продолжаем с вами цикл видео под общим большим названием «Как раскрыть секретный код лотерей и выигрывать чаще». Сегодняшнее видео будет третьей частью видео, посвященных тому, как изготовить инструмент под названием «Индекс редкости комбинации». Вкратце напомним, о чем мы уже с вами говорили в предыдущих видео. Самое главное, о чем нужно напомнить, что мы с вами начали рассматривать конкретный алгоритм, как вы сами можете, самостоятельно можете создать индекс редкости комбинации, фактически для любой интересующей вас лотереи. Но Мы, правда, это рассматриваем на примере конкретной лотереи 5 из 36 100 лото. Итак, что мы уже начали делать, что мы уже, какие шаги мы уже рассмотрели. Первый шаг. Мы научились упорядочивать числа в архиве тиражей и научились создавать числовые каналы. Мы э, научились определять тип распределения чисел в каждом числовом канале. Мы наложили графики распределения каналов друг на друга. И мы выявили особенности взаимодействия этих числовых каналов и закодировали основные категории чисел в табличном виде. В результате этих шагов мы пришли вот к такой таблице, которая содержит в себе результат вот этой нашей деятельности. Вы видите здесь, напомню вам, что здесь условно закодированы разные категории чисел, которые выделяются в числовой системе лотереи 5 из 36. Что нам дает эта таблица, эта картина, что как мы можем этим пользоваться. Uh, на, основе, на основе нее мы выдвинули такую гипотезу, которая звучит следующим образом, что комбинации, которые строятся по формуле А0, B0, C0, D0, е 0 uh, будут встречаться чаще других в архиве тиражей данной лотереи. Почему? Потому что по данным этой таблице э эта группа чисел будет встречаться максимально часто в этих каналах, да, то есть в первом канале. Вот эти числа чаще всего выпадают, во втором канале вот эти числа чаще всего выпадают, в третьем вот эти чаще всего, в четвертом вот эти чаще всего и в пятом вот эти чаще всего. Такова гипотеза, следовательно, что числа в комбинациях вот по этой формуле будут встречаться чаще других в архиве. Итак, сегодня мы проверим эту комбинацию, эту гипотезу. И чтобы проверить эту гипотезу, что комбинации с нулевым типом выпадают чаще во всем массиве комбинации. Нам необходимо, как вы понимаете, построить множество всех возможных типов комбинаций. То есть, другими словами, учитывая, что у нас 5 каналов, да, вот, которые мы выделили, то есть 5 числовых позиций в любой тиражной комбинации, в каждом из этих каналов может быть по 5 значений. Вы помните, мы кодировали да, каждый из этих каналов, в каждом канале может быть по 5 значений. Uh, это означает, что uh, всего в этой числовой системе может быть 5 в степени 5 типов комбинаций, то есть 3125 комбинаций. Но здесь есть интересная вещь, что оказывается не все из них физически возможны. Uh, Но, ну, например, вы понимаете, что если, скажем, в комбинации выпало выпали числа, относящиеся вот к этой категории, ну, например, А1, да, то следующим числом может быть число только больше по отношению к предыдущему, но не меньше. Да? То есть, условно говоря, если выпало число из категории А1 в первом канале, то во втором канале уже не может выпасть число из категории B-1. Да? То есть здесь может выпасть только число либо B0 вот из этой части, либо B1, B2. P3. Вот числа, которые только больше. А? Исходя из этого принципа, мы проверили все возможные комбинации на физическую возможность их выпадения и пришли к выводу, что из них практически возможно только 420 комбинаций. То есть получается, что фактически вс все многообразие комбинаций в лотерее 5 из 36, которая может быть, их можно свести к 420 типам этих комбинаций. Так вот... Теперь что нам нужно посмотреть? Нам нужно взять архив тиражей. В этом архиве нам нужно закодировать, ну то есть присвоить каждому выпавшему тиражу определенный тип, к которому он относится, и посмотреть статистику. По статистике, еще раз напомню, мы предполагаем, что вот комбинации вот этого типа, а 0 B0, C0, D0, E0, на наш взгляд, с точки зрения нашего предположения, это, этот тип комбинации будет лидировать, и должно быть больше. Итак, вот что мы получили в результате такого исследования. Комбинация с типом А0, Б0, С0, Д0, Е0 у нас оказалась под номером 195. И что мы видим на графике? Вот здесь вот мы отложили номера всех возможных комбинаций, то есть 3125 номеров. Они здесь распределились. И мы видим, что на самом деле номер 195 является лидером, выпал 250 раз. Это означает, что фактически наша гипотеза подтверждена. На самом деле этот тип лиминации является лидирующим по количеству выпадений. Но что еще интересно, есть близкие к нему, вы вот видите да, на графике, есть близкие к нему по количеству нападений, тоже лидирующие типы какие-то. Давайте посмотрим, что это за типы. Вот мы выписали их в табличку здесь. Второй по значим, по частоте встречаемости да, это будет номер 194. Он встретился 207 раз. Видите, его формула 0, 0, 0, 0, минус 1. В таблице это 0, A0, B0, C0, B0, E-1. Вот этот тип. Он встретился вторым по частоте встречаемости. На третьем месте будет э, вот этот вот этот тип. Это, скорее всего, вот он. 173. Номер 820. 173. Это формула 1, 0, 0, 0, 0. Вы видите, да? Дальше следующий вот этот. Ну и так далее. То есть таких типов э, с максимальной частотой, вот мы их выбрали, их не так много, и получается, что именно они покрывают э, основное количество выпадающих тиражей. Итак, действительно мы видим на графике, что комбинация нулевого типа является лидером по количеству выпадений среди других типов комбинаций. В подтверждение этой гипотезы в таблице ниже приводим ряд других комбинаций, которые близки по типу нулевой формуле. У всех из них сумма числовых кодов каналов ABCDE не превышает 2, 2 единицы по модулю. Итак, шаг третий. После того, как мы подтвердили гипотезу успешно, мы можем создать уже индекс редкости комбинации, сделать финальный шаг и его создать. Попробуем создать индикатор, который позволит нам определять по набору цифр в комбинации, насколько такое сочетание является редким для выпадения. Для этого сложим значение кодов для каждого тиража, чтобы посмотреть, каким образом распределение этой суммы будет отражать идею, что комбинации с нулевой суммой и близкой к ней будут наиболее часто присутствовать в выборке. Получившаяся гистограмма красновечивой свидетельствует в пользу нашей идеи, что сумма кодов тиражных комбинаций действительно может отражать степень редкости числовой комбинации. Действительно так, вы видите, да? Чем ближе к нулю, там, чем ча чаще встречается. Ну, вот, вы видите, здесь мы можем... Да, посмотреть вот они, да, и вот сумма кодов. Ну вот, например, комбинация 21, 28, 29, 34, 35, она отдает в сумме 10. То есть, э, очень редко, ред, если вот это вот предназначено за индекс редкости, то это очень редкая комбинация, она очень странно выглядит. Да? Вот комбинация 2, 10, 25, 28, 32, она наоборот не странная, она очень хорошо вписывается в систему, она будет чаще выпадать. Комбинации такого типа будет чаще выпадать. Итак, вот такой красивый график у нас получился, который подтверждает еще раз эту гипотезу. А теперь последним шагом в создании индекса редкости комбинации будет создание вот такого финального графика. Поскольку для нас не важен знак суммы кодов, например, плюс 5 или минус 5, важно только насколько далеко от нулевого значения число находится. Примем за адекватное значение индекса редкости значение суммы кодов комбинации взятая по модулю. В результате получим следующее распределение значений. Да, вы видите. А, здесь вы понимаете, что единица стала лидирующей по одной простой причине, что если мы просто вот, вот этот график, мы его как бы складываем пополам, то есть суммируем левую часть с да, и у нас получается, что 0 остается на прежнем уровне, количество нулевых комбинаций с суммой 0. Да? А единицы складывается с минус единицы и количество возрастает, их количество возрастает чуть ли не в два раза. Да? Поэтому получается, что да, 0 формально лидирующий, но больше будет, естественно, комбинации с э, суммой кодов один по модулю. Да, вот их будет 21,28% всего. Да? То есть, в большом счету, в этом есть без сомнения логика. Итак, инструмент под названием индекс редкости комбинации готов. С его помощью можно оценить любую числовую комбинацию с точки зрения странности для данной лотереи. Чем меньше значение индекса редкости, тем более вероятно, что такая комбинация выпадет. И наоборот. Да? Вот вы видите, это логика. Максимальное значение индекса 10, и такие комбинации крайне редко выпадают. А, вот вы видите их, 0,8% всего на выборку из 7483 тиражей. Итак, мы получили следующий алгоритм, позволяющий системно подходить к анализу числовых потоков лотереи и создавать такой инструмент, как индекс редкости комбинаций. Еще раз коротко напомним основные шаги этого алгоритма, как мы его создавали чтобы вы могли уже самостоятельно, если вам захочется, воспроизводить этот алгоритм на данных любой лотереи. Итак, первое. Мы упорядочиваем числа в архиве тиражей, то есть расставляем их от меньшего к большему в каждом тираже. Определяем профиль распределения чисел в получившихся каналах, накладываем графики распределения друг на друга и выявляем взаимодействие числовых каналов. Затем мы кодируем все части графиков распределений, буквенным кодом. Затем мы проверяем гипотезу нулевого типа комбинации. Затем мы создаем индекс редкости комбинации уже для конкретной лотереи. Если у вас нет желания разбираться с данной информацией, но есть желание быстро посчитать индекс редкости, вы можете воспользоваться готовым калькулятором на нашем сайте epicurica.com. Также вы можете заказать нам изготовление такого калькулятора практически для любой интересующей вас лотереи, обратившись вот по этому адресу собачка support.epicurica.com Очень коротко покажу вам, как этот калькулятор вы выглядит на нашем сайте. Вот вы заходите на сайт epicurica.com и здесь вы идете в ссылку прибыль здесь вы видите калькулятор прибыли и чуть ниже вы видите калькулятор индекса редкости комбинации для лотереи 5 из 36 100 апок да. как пользоваться калькулятором очень просто вы вводите комбинацию которую планируете поставить вот в эти ячейки ну, например пусть это будет 3 7 12, 23, 35. Ну вот как вы думаете, какой будет индекс редкости у такой комбинации? Ну, чисто интуитивно можно сказать, что он будет, наверное, близок к, к нулю, к единице. да Вот что такое? Ну, я думаю, 0, 1, 2, что такое будет. Да? Вот, видите, да, считал будет 2. А, давайте возьмем другую комбинацию, какой нибудь такую явно не не часто встречающуюся да? например 1 2 3 4 5 да? вот видите у нее индекс получился равен 9 ну то есть максимально практически то есть такую комбинацию ставить наверно все-таки не рекомендуется по, поскольку она если и может выпасть то вот, произойдет крайне крайне редко крайне редко вот таким образом выглядит работающий калькулятор на нашем сайте итак Присылайте нам возможные темы для дальнейших видео на наш адрес sportsobachkapicurica.com Мы будем рады помочь вам с анализом и прогнозированием лотерей Подписывайтесь на наш канал, делайте репосты, ставьте лайки и заходите на наш сайт